Одноклубники, всех приветствую! На отправке у нас очередные ваши посылки. Это лобовые стекла, отбойники для саней, различные пошивные аксессуары, комплектующие для ваших мотобуксировщиков. Заказать можно все на нашем сайте booksdefisclub.ru либо в нашей группе ВКонтакте Железная Собака Букс Клаб. Отправляем все почтой России. Почта возит быстро. Отслеживать свои посылки можно на сайте почта.ру